Вебинара. Итак, участие в закупках с применением национального режима по правилам 2021 года. Здесь я хочу отметить, что, конечно же, те правила, которые у нас с вами существовали с учетом требований участия в закупках с применением норм национального режима, они так или иначе планомерно претерпевают определенные изменения. Нормативно правые акты иные утрачивают свою актуальность, на смену им приходят другие законы, подзаконные акты, о них мы с вами сегодня будем говорить. Вообще, в частности, я рекомендую всегда обращаться к базовой информации, в том числе понимать, откуда, так сказать, растут ноги, если можно так выразиться, и понимать, какие требования могут быть установлены с учетом применения норм национального режима по 44-му федеральному закону и с учетом требований 223-го федерального закона. Например, с учетом положений 44-го федерального закона в самом законе мы найдем одно базовое расплывчатое на мой взгляд, расплывчатое понятие. Э, статья, которая нам говорит о применении норм национального режима, статья 14. -я. И Здесь базовая информация изложена следующим образом. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для цели осуществления закупок товаров, работ и услуг, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работы, услуг, в отношении которых правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14. И для участника закупок с учетом требований 14 статьи необходимо учитывать то, что по разным направлениям деятельности поставщика могут быть установлены различные ограничения в соответствии с требованиями норм национального режима. И с учетом требований 14 статьи применение национального режима осуществляется в трех основных направлениях. Это запрет. Запрет на допуск иностранной продукции, когда не предусмотрена поставка иностранной продукции. Это ограничение допуска иностранной продукции, когда при определенных условиях может быть поставлена иностранная продукция, но при этом есть и определенные ограничения, когда, соответственно, поставляется только, например, отечественный товар, товар, произведенный на территории страны Евразийского экономического союза. Условия допуска может быть допущена иностранная продукция, и здесь действует правило «третий лишний». Далее, что нам важно понимать? Нам важно понимать, что если речь идет про заявку, состоящую из двух частей, аукцион, конкурс по 44-му федеральному закону, то... Происходит признание соответствия продукции по национальному режиму на этапе рассмотрения вторых частей заявок. Причем в отношении вот этого правила я э, встречала достаточно много мнений, э, есть расхождение во мнении экспертов, и э, в отдельных случаях указывают на то, что может быть э, при установлении запрета отклонение заявки по первой части ввиду того что участник закупки указывает сведения о стране происхождения товара но я лично с этим мнением не совсем согласна ну, точнее не согласна. И есть подтвержденная практика, практика контролирующих органов, судебная практика, которая как раз и говорит нам о том, что подтверждение соответствия продукции национальному режиму происходит на этапе рассмотрения вторых частей заявок. То есть здесь дело не заканчивается рассмотрением только тех сведений, которые участник указал в качестве самостоятельного указания страны происхождения товара. Речь идет про те дополнительные документы, которые прикладываются во вторую часть заявки. И, уважаемые участники, будьте внимательны, для того, чтобы подтвердить свое соответствие требованиям в закупках с применением норм национального режима требуется подтвердить, подтвердить сведения путем предоставления дополнительных документов. Поэтому будьте внимательны, всегда эти требования, исходя из аукционной документации либо документации по другой закупке, всегда эти требования уточняйте. Далее. 223 федеральный закон указывает на то, что применение национального режима с учетом требований 223 го федерального закона регламентировано 925-м постановлением. Постановление о приоритете товаров российского происхождения, работу услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, которые происходят из иностранных государств, работам услугам, выполняемым оказываемым иностранными лицами. Есть определенное пересечение в части применения норм национального режима, но есть и свои коренные отличия. Об этом, соответственно, мы с вами тоже будем говорить. И э, эти отличия нужно обязательно учитывать в ходе участия в закупках. Итак, далее. Общее правило. Э, иностранные товары, работы, услуги. И поставщики допускаются к закупкам на равных условиях с российскими э, поставщиками, производителями российские э, товары, работы, услуги наравне с, иностранными, с иностранной продукцией в случае и на условиях, предусмотренных международными договорами. Но есть и особые правила, которые нужно поставщику обязательно учитывать в своей работе, но заказчику, соответственно, в работе, которая касается подготовки документации и размещения закупки. Особые правила. Федеральный орган власти по регулированию контрактной системы по поручению правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска и Иностранной продукции. Запреты и ограничения допуска для целей обороны и безопасности, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки производителей могут быть установлены правительством Российской Федерации. Вот здесь как раз речь идет о том, что могут быть дополнительно изданы нормативно-правые акты, которые будут применяться с учетом положений 44-го федерального закона, 223-го федерального закона. Далее, следующее правило, которое на сегодняшний день пока еще является новым, мы встречаем такое понятие, как квота, минимальная доля или по-другому квота закупок товаров российского производства. И речь идет как раз про то, что по определенным товарам, работам, услугам, ну, в данном случае пока еще мы в основном акцент делаем на определенных товарах, Устанавливается минимальная доля квоты закупок товаров российского производства, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. И участнику закупок на этом этапе важно понимать, что вот то разделение, о котором мы с вами вначале говорили, разделение на запреты, ограничения допуска, условия допуска иностранной продукции, как оно применяется в жизни, в жизни обычного поставщика. Мы сейчас с вами об этом чуть более подробно поговорим. Запрет на допуск товаров, которые происходят из иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Вот этот запрет изначально устанавливается заказчиком, заказчик эти сведения указывает в закупочной документации и обязательно при установлении запрета на допуск иностранной продукции заказчик должен дать отсылку на нормативно-правовый акт. С учетом положения какого нормативно-правового акта применяется запрет на допуск иностранной продукции. Суть механизма заключается в том, что заявки, в которых предложен иностранный товар, отклоняются. Кроме случаев, когда в Российской Федерации и других странах ЕС и Евразийский экономический союз соответствующие товары не производятся, но должно быть соответствующее обоснование приложено в саму закупку. Поэтому здесь, уважаемые участники, будьте внимательны. На практике на сегодняшний день есть неоднозначные вопросы применения норм национального режима. И все мы люди ошибаются, не только поставщики, ошибаются заказчики, когда устанавливают различные ограничения, либо запрет, либо иной механизм, условия допуска иностранной продукции. И в этом случае не лишним будет для участника закупок, в том числе проверить, установлены правильно заказчиком механизм ограничения, либо запрет на допуск иностранной продукции, или все-таки к, к этой теме есть вопросы, вопросы к заказчику. Ограничение допуска товаров. Следующий механизм. Ограничение допуска товаров, которые происходят из иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Суть этого механизма, по-другому механизм еще называется третий лишний, заключается в том, что заявки, в которых предложен иностранный товар, отклоняются, если подано еще не менее двух заявок с товаром из ЕАЭС. И в отдельных случаях требуется соблюдение дополнительных условий. Например, не только поставка товара, который произведен на территории Евразийского экономического союза, но и включение товара в определенный реестр. Может быть, например, это реестр промышленной продукции по 617 семнадцатому постановлению, а реестр продукции радиоэлектронной продукции и так далее. Здесь мы внимательно смотрим на условия. Условия допуска товаров, которые происходят из иностранных государств, работу услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Речь идет здесь про приказ, в частности, 126Н, приказ Минфин России. Суть механизма, который подразумевает условия допуска, заключается в следующем. Заявки с иностранным товаром не отклоняются, но если э, подана хотя бы одна заявка из э, стран ЕС, то есть заявка, в которой предлагается товар из стран Евразийского экономического союза, то э, последняя имеет ценовую преференцию 15%. То есть если говорить проще, то э, при наличии, например, двух заявок с китайским товаром одной заявки, с товаром российским при победе товара китайского, с китайского товара будет удержано 15% от той цены, которую предложил участник закупки. Это первый случай. Вообще в приказе Минфин России есть два перечня. Первый перечень – это общие товары, которые перечислены по различным направлениям. То есть нет, универс... нет какого-то универсального вида деятельности, есть общие требования по различным категориям товаров. И есть еще... Перечень, который предусмотрен для выполнения контракта по условиям национальных проектов. И вот в этом случае здесь предусмотрена ценовая преференция в размере 20%. Поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на характер закупки, обращайте внимание на наличие различных механизмов по той или иной процедуре в части применения норм национального режима. И вот относительно недавно, который появился принцип, это принцип квотирования закупок товаров российского производства, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Суть этого принципа заключается в том, что Заказчикам при э, осуществлении закупок и по 44-му федеральному закону, и в соответствии с нормами 223-го федерального закона необходимо соблюсти так называемую минимальную долю товаров российского производства, минимальную долю э, отечественных товаров, которая называется квотой. И вот эта вот квота зависит от а, того, а, какие сведения укажет заказчик при публикации закупки, какие сведения а, заказчик укажет на основании каталога товаров, работы, услуг при публикации процедуры, а, какой укажет соответствующий код, код ОКПД-2. Поэтому здесь мы ориентируемся исключительно на требования, указанные а, в документации. Суть механизма указана следующее: Установление минимальной доли закупок товаров российского производства. Причем здесь преимущество в части выполнения квоты по отечественным товарам имеют товары не только из Российской Федерации, но и товары из других стран Евразийского экономического союза. Требования об отчете о доле таких закупок об основании недостижения квоты. На практике для нас с вами это означает то, что мы увидим большее количество закупок с ограничением в соответствии с применением норм национального режима, так как заказчику нужно будет достичь определенной квоты по тем или иным товарам. И для участника закупок за этим последует ряд действий, в том числе включение продукции, например, в реестр той же промышленной продукции, в реестр радиоэлектронной продукции. Поэтому здесь будьте внимательны и обращайте внимание на ту продукцию, которую вы в конечном итоге собираетесь поставлять, сведения о которой вы указываете в заявке. И вот сейчас хочу более подробно поговорить уже о том, какие применяются постановления, иные нормативно-правые акты с учетом направления применения норм национального режима в закупках. Мы с вами сейчас берем для примера 44-й федеральный закон. Итак, три основных направления, ну плюс еще квотирование, запрет, ограничение условия допуска и квотирование продукции. Кстати, забегая вперед, скажу, что по квотированию два нормативно-правых акта, которые были приняты в прошлом году, которые применяются с этого года. Это 2013 регламентирует квотирование закупок с учетом норм 223 федерального закона и 2014 относится к 44 федеральному закону. Итак, разные виды товаров, работы, услуг попали под разные принципы, механизмы применения норм национального режима. Под у нас попадает программное обеспечение, система хранения данных. Я намеренно не перечисляю э, номера нормативно-правовых актов, потому что все вы потом сможете почерпнуть из презентации. Промышленные товары. Вот здесь особое внимание обратите на промышленные товары, ввиду того, что много промышленных товаров, э, это целый пласт закупок сюда попадает, и в прошлом году были приняты в отношении запретов и ограничений два новых нормативно-правовых акта, которые содержат в себе перечни тех товаров, по которым устанавливается либо запретом, это 616 постановление, либо ограничение допуска, это 617 постановление. Все способы закупки, в том числе закупки единственного поставщика, включая с 1 апреля 2021 года, то есть уже совсем скоро, буквально несколько дней остается, это часть 12, новая норма, статьи 93. Это закупки, в данном случае по 93 статье, закупки единственного поставщика в виде электронной процедуры до 3 миллионов рублей. Далее под ограничения попали продукты питания, препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медоизделия, радиоэлектронная продукция. 878 постановление тоже содержит в себе пласт продукции, которая может быть интересна со стороны изготовителя, со стороны поставщика. Промышленные товары. И вот здесь мы с вами видим перекликание 616-го, 617-го постановления. Они были в одно время приняты, и, соответственно, сведения, которые содержатся в этих постановлениях, они похожи. Но одно постановление направлено на запрет, 616-е, и на ограничение допуска иностранной продукции направлено 617-е постановление. Здесь э, имеются в виду конкурентные процедуры в части применения этих постановлений. И сюда же мы относим минимальную обязательную долю закупок российских товаров, товаров из стран ЕАЭС. Это постановление 2014. Говорим про 44-й федеральный закон, поэтому упоминаю 2014. И плюс 2013, в случае, если речь идет про 223-й федеральный закон. И условия допуска. Это приказ Минфин России 126Н с изменениями, два перечня на сегодняшний день, актуальный перечень для э, обычных, так сказать, закупок и э, по закупкам в рамках э, нацпроектов. Сюда относятся конкурентные закупки ввиду того, что необходимо определить, соответственно, применяется, собственно, преференция или нет. А для того, чтобы э, определить, применяется преференция или нет, нужно минимум две заявки. Далее. Теперь более подробно разберем по категориям. Категории продукты питания, лекарства, компьютеры, бумага, мебель и другие. Здесь всегда я рекомендую сверяться именно с вашим постановлением правительства, которое по вашему виду деятельности, по вашей поставке. Приказ Минфин России 126Н. Как он действует? При проведении аукциона. Из цены победившей заявки с иностранной продукцией вычитается 15% либо 20% в зависимости от того, какой перечень в действии обычные закупки, либо закупки с учетом норм национальных проектов, с учетом требований национальных проектов. Соответственно, вычитается 15% в случае, если побеждает заявка не с товаром не из ЕАЭС. Например, Китай побеждает, 15% будет вычтено. И э, применяются условия именно действия состоявшейся закупки, действия э, приказа Минфины России. Если, например, э, никто не вышел с российским товаром, с иным товаром из ЕАЭС, то, соответственно, уже преференция не применяется. Контракт заключается по той цене, которую предложил участник. Иной механизм при проведении конкурса запроса котировок или запроса предложений для целей оценки заявок из заявки с товаром ЕС вычитается 15% от предложенной в них цены, либо 20%, если второй перечень. Приложение э, номер два. И, соответственно, в случае отклонения заявок в соответствии с пунктом 1 контракт заключается с участником закупки по предложенной им цене контракта при совокупности определенных условий. О них мы сами сейчас скажем. И механизм применяется, когда, соответственно, закупка состоялась. Это конкурентные процедуры, когда среди допущенных заявок есть хотя бы одна заявка с товаром из стран Евразийского экономического союза и одна заявка с иностранной продукцией. Иными словами, если, например, все с иностранной продукцией заявкой преференция не применяется, если все заявки с товаром из ЕАЭС, преференция также не применяется. Когда вы участвуете в такой процедуре, аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос котировок, Здесь обязательно учитывайте порядок дальнейших действий: когда будет вычтено 15 либо 20%, либо когда вот это вот вычитание из окончательной цены участника необходимо для того, чтобы оценить заявку, а впоследствии контракт будет заключаться по той цене, которая предложена участникам. Но здесь в презентации все это прописано. На случай, если вдруг после вебинара возникнут вопросы. Какие же документы нужно приложить участнику в случае, если установлены условия допуска. Если установлены условия допуска в соответствии с приказом Минфин России 126. Н. Фактически участник закупки всего лишь декларирует, указывает страну происхождения товара в составе своей заявки. И э, на этой стадии, когда вы подаете заявку э, с учетом Установление норм 126Н, применение норм приказа 126Н, мы помимо того, что в первой части заявки указываем страну происхождения товара, дополнительно в произвольной форме мы прикладываем еще и декларацию ко второй э, части заявки, где мы опять же декларируем ту же страну происхождения товара, которая у нас указана. Далее. Смешанный лот. Как действовать в этой случае? Товары из приказа Минфин и товары не из приказа Минфин 126Н. Запрещено включать в состав одной закупки товары, которые вошли в перечень и товары, которые не вошли в перечень. Такой вот смешанный лот, он не допускается, в том числе при реализации национальных проектов. Закупать в одном лоте товары, указанные в приложении номер два и товары, не указанные в нем. Вот в этой части я тоже вам рекомендую, уважаемые участники закупок, проверять заказчика, смотреть, действительно ли та информация, которая изложена заказчиком самой закупки, соответствует действующему законодательству, потому что в этом случае заказчик, к сожалению, иногда ошибаются. Далее. Вот здесь вот мы с вами видим продолжение предыдущего слайда в части установления условий допуска. Уже непосредственно по видам закупаемых товар, товаров перечислены условия. Предлагаю отдельно здесь не останавливаться, потому что ну, не все у нас участники из одной сферы присутствуют на вебинаре, но тем не менее далее у вас будет возможность эту информацию посмотреть. Категория товаров, работы и услуг. Медицинские изделия. Здесь применяется постановление номер 102. Обязательно, опять же, сверяйтесь с теми перечнями, которые предусмотрены в рамках постановления по изделиям. Здесь применяется механизм третий лишний. Заявка с иностранным товаром отклоняется при наличии двух заявок с товарами только из ЕАЭС. Если никого не отклонили, то применяется приказ 126н. То есть, если не применяется 102 приказ, то, соответственно, автоматически включается 126н. Далее, так, сейчас посмотрю, какие у нас вопросы поступают. Так, если заказчик ошибается смешивая лоты, что делать поставщику? Запрос разъяснения, если заказчик уходит от, ответ, от ответа фаз. Ну, я всегда рекомендую изначально действовать гуманно, направлять запрос на разъяснение. Если заказчик никак не реагирует, а это э, нарушение, причем это грубейшее нарушение в закупках, в этом случае направляйте э, жалобу в контролирующий орган. Закупка будет отменена, и заказчику будет предписано внести изменения, опубликовать закупку по всем правилам, не смешивая лоту, не смешивая перечни. А, далее. Итак, здесь применяется при закупке мед. постановление 102 приказ 126 Н. Перечень 1 в любых конкурентных процедурах, когда одновременно соблюдаются определенные условия. Помимо заявки с иностранным товаром подан не менее двух заявок с товаром из Евразийского экономического союза. Заявки с товаром из ЕАС полностью соответствуют требованиям, в том числе документации о закупке. То есть необходимые документы, которые прикладываются в заявку, должны быть приложены поставщиками, которые участвуют, и эти документы должны быть в актуальном виде. В заявках с предложением товаров из ЕАС указаны товары разных производителей. То есть нет возможности приложить сведения по отношении двух заявок по одному производителю. Вот это правило, оно тоже действует. Перечень номер один, сертификат СТ1. Разовый либо годовой, годовой сертификат не выдается на определенные коды. Будьте внимательны при получении соответствующих документов, запрещено объединять в одной закупке мед изделия включенные и не включенные в перечне один. То есть здесь общее базовое правило, когда нет возможности смешать соответствующую информацию, смешать сведения, указанные одно в, в перечне и не указанные в перечне. Перечень номер два. Медицинские изделия одноразового применения, ПВХ, пластики и иные, иные пластики, полимеры и материалы. Принцип третий лишний. Заявка с иностранным товаром отклоняется при наличии двух заявок с товарами только из ЕС. Если никого не отклонили, то опять же включается 126-цен приказ изделия для нужд федеральных государственных бюджетных учреждений и государственных бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации в рамках госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Поставщики определяются из числа участников закупок, которые предлагают к поставке медицинские изделия, которые произведены организациям, осуществляющими локализацию собственного производства. То есть здесь вопрос о подтверждении собственного производства, которое соответствует показателям локализации собственного производства медизделий. Опять же обращаемся к постановлению номер 102. Далее, перечень номер два. Любые конкурентные процедуры, когда одновременно соблюдаются условия. Помимо заявки с иностранным товаром, подано не менее двух заявок с товарами из стран ЕС. Заявки с товарами из ЕС полностью соответствуют требованиям документации. В документации в том числе есть сертификат СТ-1 и в заявках с предложением товаров из ЕАЭС указаны товары разных производителей. То есть опять же видим, что вот это правило действует. Кстати, вот это правило у разных производителях, оно действует не только по изделиям по другим видам товаров, оно тоже действует с учетом требований 617-го постановления с учетом постановления о закупке радиоэлектронной продукции, поэтому вот здесь тоже это учитывайте. Достаточно часто участники обращаются с вопросом, почему в заявке было выполнено условие о наличии двух товаров из стран ЕАЭС, двух заявок с товарами из стран ЕАЭС, но они были одного производителя, соответственно, уже механизм не применяется. Далее. Запрещено, опять же, объединять в одной закупке медоизделия включенные и не включенные в перечень. Опять же, мы с вами подробно по медоизделиям не останавливаемся. Мы с вами идем дальше. Электронный аукцион. Заказчик обязан запросить у оператора электронной площадки все э, вторые части заявок вне зависимости от порядкового номера. Для чего запрашивается информация? Для того, чтобы объективно оценить порядок применения норм э, национального режима. И именно по вот этой вот причине что нужно на основании тех сведений, которые в целом включены в заявку, не только декларирование страны, например, в первой части, а и приложенные документы соответствуют условиям. По этой причине происходит либо признание соответствия участника требованиям, либо признание участника несоответствующим требованиям по второй части заявки. Так, далее. Так, о наличии товаров из Российской Федерации поданных в поданных заявках по 44-му федеральному закону информирует площадка Ростельторг. А, знаю о наличии такой проблемы, понимаю вашу боль в этой части, потому что тоже сама участвую в закупках с применением норм национального режима. К сожалению, пока вот этот вопрос, он никак не урегулирован на законодательном уровне. А если вопрос не урегулирован на законодательном уровне, то есть не дано санкции указывать информацию, либо наоборот, на запреты указания страны происхождения товара. Поэтому в этой части площадки самостоятельно по 126 Н действительно площадки не указывают информацию о стране происхождения товара. Поэтому здесь, конечно, мы ориентируемся только на тот товар, который мы поставляем. И если это иностранный товар, к сожалению, нужно еще и 15% закладывать, ну, либо 20%, если это закупка по у нас проекту. Здесь я надеюсь, что этот вопрос будет все-таки в ближайшее время как-то скорректирован на законодательном уровне, но пока вот те реалии, которые мы имеем. И вот, кстати, на следующей неделе состоится выставка «Госзаказ», я тоже собираюсь принять участие в выставке, и э, вопросом закупок с применением норм национального режима будет э, отведен целый блок, поэтому вот эту тему тоже хочу уточнить, хотя бы понять дальнейшее намерение, куда будет двигаться законодатель, для того, чтобы определить, будет как это этот вопрос решен или нет. И э, поучаствую в выставке, задам вопрос и думаю, что после э, выставки проведу вебинар и, соответственно, дам какие-то, возможно, комментарии, в том числе в отношении вот этого вопроса. Далее, так, смотрю еще раз чат. Вот как раз минус 15% об этом, да, я уже уточнила, мы с вами поговорим, наверное, чуть позднее. Думаю, что этот вопрос рассмотрим. Далее. Итак. Заказчик запрашивает вторые части заявок, но фактически это происходит в автоматическом режиме. Автоматически участник приходит уведомление о, о соответствующем этапе, а заказчик рассматривает, в свою очередь, вторые части заявок. Вторые части заявок в отношении закупки с применением норм национального режима. Приходят все вторые части заявок, вне зависимости от порядкового номера, который присвоен той или иной заявке. То есть фактически это может быть заявка с последним порядковым номером в рамках этой закупки, она все равно поступит в отношении второй части заявки на рассмотрение заказчику. Вообще здесь есть определенные разночтения. Я рекомендую ознакомиться в том числе и с практикой применения норм национального режима по вашему региону. Есть некие практики, которые в зависимости от региона диаметрально противоположны. И, конечно, до начала участия в закупке не лишним будет ознакомиться с дополнительной информацией. Далее, следующий слайд. Лекарственные препараты 1289, жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты Здесь опять же третий лишний механизм у нас применяется, разрешительные документы, сертификат СТ-1 мы прикладываем во вторую часть заявки, заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории, соответствующей продукции на территории Российской Федерации. Далее. Следующий блок, на котором хочу более подробно остановиться, потому что знаю, что среди наших поставщиков есть и участники, которые являются производителями радиоэлектронной и промышленной продукции. Порядок применения норм национального режима с учетом требований радиоэлектронной продукции за исключением определенных позиций. Применяется по принципу третьей лишней. Заявка с иностранной продукции отклоняется при наличии двух заявок с продукцией только из Российской Федерации. Если никого не отклонили, включается приказ номер 126Н». А... Когда применяются, применяются нормы данного постановления правительства? В любых открытых конкурентных процедурах, когда одновременно соблюдаются условия. Помимо заявки с иностранным товаром, подано не менее двух заявок с товарами только из Российской Федерации. Заявки с товарами из Российской Федерации полностью соответствуют требованиям документации. То есть на этапе рассмотрения вторых частей заявок заявка не отклонена, которая соответственно, берется в расчет при применение 878 постановления или наоборот она отклонена, тогда включается приказ номер 126Н. И, соответственно, здесь еще берется во внимание расчет в отношении той продукции, которая есть в соответствующем перечне предусмотренного постановлением или наоборот продукции нет, перечни, но, но а, закупка такой продукции необходима. Тогда соответствующее обоснование прикладывается заказчикам при формировании документации закупки. А, участнику следует при участии в закупках с применением норм национального режима по 888 постановлению радиоэлектронная продукция а, приложить состав своей заявки сведения в виде декларации о нахождении продукции в реестре радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи. Напоминаю, что вот эти вот сведения, которые отражены в реестре радиоэлектронной продукции, вы можете уже сегодня зайти, посмотреть и, соответственно, найти вашу продукцию, удостовериться, что она есть, если вы, например, поставщик, или если вы знаете, что продукции нет, вы являетесь производителем, то можно задаться вопросом включения продукции в соответствующий перечень. Запрещено включать в состав одной закупки радиоэлектронную продукцию, включенную и не включенную в перечень. И далее, опять же, радиоэлектронная продукция, но уже по другим кодам. Здесь, собственно, тоже есть схожие механизмы применения. Далее, пищевые продукты 832 постановление, третий лишний применяется механизм. Заявка с иностранными продуктами отклоняется при наличии двух заявок с продуктами из Евразийского экономического союза. Если никого не отклонили, то включается приказ номер 126. Участник прикладывает в состав своей заявки декларацию о стране происхождения товара декларацию о производителе товаров в свободной форме. Смешанный лот. Что говорится в отношении смешанного лота? Прямо не запрещено, но не рекомендуется э, смешивать продукцию, которая есть в соответствующем перечне, которая не находится в нем. ФАС может усмотреть ограничение допуска для тех групп товаров, которые не входят в соответствующий перечень. А здесь мы опять же обращаемся к практике, практики региона, промышленные товары, запрет и ограничения. В частности, сейчас мы поговорим про ограничения допуска по 617 постановлению. Принципы, механизм применения третий лишний. Заявка с иностранной продукции отклоняется при наличии двух заявок с продукции из Евразийского экономического союза. Если никого не отклонили, то применяется приказ 126Н. И обратите внимание, что распространяется не только на закупаемый товар, то есть в случае, если закупка, например, на товар, не на товар, а на оказание определенных услуг, при которых используется определенный товар, который входит в соответствующий Перечень по 617 постановлению, то в этом случае тоже будут применяться нормы 617 постановления. Механизм третий лишний либо 126 уже по ходу проведения закупки. Не применяется, если установлен запрет в соответствии со статьей 14 44 федерального закона, когда запрет установлен. Второй сопутствующее второе постановление, постановление 617. -е. Применяется в любых открытых конкурентных процедурах, когда одновременно соблюдены следующие условия. Помимо заявки с иностранным товаром, подано не менее двух заявок с товарами из ЕАЭС. Заявки с товарами из ЕАЭС полностью соответствуют требованиям документации о закупке. В заявках с предложением товаров из ЕАЭС указаны товары разных производителей и не входящих в одну группу. Что означает второй пункт? Заявки с товарами из ЕАЭС полностью соответствуют требованиям документации о закупке. Во-первых, это... Общее базовое требование о соответствии самого товара. Это э, второй пункт приложения э, к заявке участника различных разрешительных документов. Вот здесь обратите внимание, какие документы требует заказчик в отношении второй части заявки. Подтверждением соответствия является предоставление в составе заявки информации декларации о нахождении отдельного вида промышленного товара, в реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и информации о совокупном или информации о совокупном количестве баллов за выполнение, если это предусмотрено 719 постановлением. То есть вот здесь в этом постановлении как раз порядок... Указан порядок подтверждения соответствия производства продукции на территории Российской Федерации, на территории Евразийского экономического союза. Ну и РФ, соответственно, как страна ЕС. И участнику, когда... Участник подает свою заявку на участие в закупке необходимо с особой точностью подойти к составлению своей заявки на участие, так как требуются определенные специфичные документы. В том числе требуется предоставить выписку из реестра государственной информационной системы промышленности о том, что товар есть в соответствующем реестре, либо в реестре российской продукции, либо в реестре продукции стран ЕАЭС. Сведения по сертификату st 1 ну и, соответственно, если вы, например, являетесь производителем, если вы уже прошли эту эпопею, не побоюсь этого слова, включения товара в реестр промышленной продукции, у вас все вот эти разрешительные документы, в том числе и соответствующие сертификаты, они у вас все будут на руках. Если вы не являетесь производителем, являетесь поставщиком, вы тоже можете получить соответствующие документы в случае, если продукция в реестр включена. Если вы не являетесь производителем, являетесь поставщиком, продукция в реестр не включена, а этого требует соответствующее постановление, то есть по, -иному, по другим принципам не получится поучаствовать и заключить контракт, то, конечно, нужно задача с этим вопросом связаться с производителем и попросить включить продукцию в реестр. На моей практике были такие поставщики, которые обращались к производителю, производитель впоследствии включал продукцию в реестр ГИС, были и сами поставщики, которые активно этим вопросом занимались, но в этом случае будьте готовы к тому, что потребуется документы все равно предоставить от производителя. Запрещено включать в состав одной закупки промышленный товар включенный и не включенный в перечень. Здесь общий базовый принцип, он на эти процедуры тоже распространяется. Так, мы сейчас с вами к следующему слайду перейдем. Здесь уже 616-е постановление. Так. Да, запись вебинара будет. Сейчас отвечу на вопрос, как быть, когда заказчик устанавливает неверный код ОКПД-2, то есть закупка могла бы пройти без ограничений, но заказчик ставит не тот код. В итоге участников нет, все боятся. Пробовали через запрос разъяснения, спорить заказчик не признал неправоту. Да, вот этот вопрос, конечно же, он вызывает множество споров, нет по-прежнему конкретного ответа на множество ситуаций. Как действовать в этой ситуации? Если заказчик игнорирует запрос на разъяснение, обращайтесь в контролирующий орган, обращайтесь в ФАС, чтобы ФАС поставил свою визу, дал окончательный ответ по конкретной ситуации. И мы, кстати, в режиме вот этой презентации тоже рассмотрим тот случай, когда, прямо на конкретном примере возьмем, когда заказчик установил неверно фото КПД-2, что в итоге было. Далее, иногда до смешного, э, до смешного доходит, как они вообще КПД-2 подбирают интуитивно. Ну, заказчики те же люди, и не всегда они э, сами правильно точно могут определить, к какому коду принадлежит их товар. Причем сейчас ввели квотирование, когда нужно соблюсти нормы квотирования, и э, участник... Не разбирается, не разбирается и сам заказчик, и при этом нужно выполнить, соблюсти квоту. Так, проходные, когда изменились проходные баллы по авто, в реестре Минпромторга выписки с баллами до 01 21 до 1 января 21 заказчик требует выписки. Конечно же, вот эту информацию нужно своевременно обновлять, но обновлением сведений занимается не поставщик, занимается здесь уже соответствующая организация, поэтому в этой части можно прямо написать даже в Минпромторг указывайте конкретную ситуацию, приводите номера закупок, если они такие есть на данный момент времени, либо они, например, прошли, но были несостоявшимися процедурами, и указываете, что с такого-то числа изменилась ситуация, на сегодняшний день изменились проходные баллы. И необходимо актуализировать сведения. Здесь, в этой связке мы работаем все вместе, поэтому в Минпромторг и участник закупки вправе также обратиться. Итак. 616 постановление, когда устанавливается запрет на допуск промышленных товаров, которые происходят из иностранных государств для цели осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, и промышленные товары, которые происходят из иностранных государств, работ услуг, выполняемых и оказываемых иностранными лицами, для цели осуществления закупок и нужд обороны страны безопасности государства. В части промышленности мы с вами с двумя основными постановлениями на сегодняшний день работаем. Это постановление 616, постановление 617. Порядок выдачи э, разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара предусмотрено под пунктом А, пункта 3, 616 постановления. Здесь же в этом постановлении говорится о порядке формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, включая порядок предоставления выписки из него и форму. То есть будьте готовы к тому, что если участвуете в закупке по 616 постановлению, и, кстати, это относится к 617 постановлению, нужно будет предоставить выписку по той продукции, которую вы собираетесь поставлять по результату заключения контракта, выписку из реестра. ГИСП, Государственной информационной системы промышленности, который мы можем найти на сайте Минпромторг. Порядок формирования, ведения реестра российской промышленной продукции и порядок ведения реестра также евразийской промышленной продукции. То есть здесь принцип действует точно такой же, как и с российской продукцией. Постановление 616 устанавливает запрет на допуск, Иностранных товаров исключением являются товары, которые произведены на территории Евразийского экономического союза. Это Россия, это Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызская Республика. Не могут быть предметом одного контракта промышленные товары, включенные в перечень и не включенные в него, за исключением промышленных закупок, промышленных товаров по государственному оборонному заказу. При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне на промышленные товары, происходящие из иностранного государства, за исключением государств ЕАЭС, не допускается. Вот здесь на практике тоже можно столкнуться с тем, что планировали поставить изначально одно, приложили соответствующие сведения в свою заявку, приложили выписку из реестра ГИСП и документы, которые были предусмотрены условиями закупки, в итоге, когда подходит время поставлять товар, нет, например, возможности поставить именно тот товар, который был указан. Здесь, конечно же, в плане применения национального режима все строже, чем с обычными закупками, поэтому нужно... Наверняка рассчитывать свои силы, чтобы впоследствии не пришлось производить замену товара. В случае, если такая ситуация все же возникла, имеется в виду то, что замена промышленных товаров допускается только на соответствующий товар, произведенный опять же на территории стран Явес. На иностранный товар на этапе уже исполнения контракта не получится заменить свою продукцию. Запрет в определенных случаях не применяется, отсутствие на территории Российской Федерации производства промышленного товара. Факт отсутствия такого производства подтверждается наличием у организатора торгов. Здесь уже вот будьте внимательны, это не действие участника, это действие организатора, то есть действие заказчика, который должен обязательно об этом позаботиться заранее. Наличие у организатора торгов разрешение на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. Опять же, это разрешение выдается Минпромторг э, с использованием государственной информационной системы промышленности э, в действии 17.55 постановления. Другой пункт очень интересный, и вот заказчики сейчас всячески его на практике стараются применять, чтобы вот этот механизм обойти. Закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей. Закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 миллиона рублей. За исключением закупок товаров, указанных в определенных пунктах. Ну, здесь уже подробно не буду останавливаться на этих пунктах. В чем суть заключается? Суть заключается в том, что если заказчик закупает несколько товаров, Стоимость одного товара в режиме одной закупки не может превышать 100 тысяч рублей, при этом совокупная стоимость таких товаров составляет менее 1 миллиона рублей. И опять же на практике мы сталкиваемся с тем, что заказчики в как вот эту норму правильно применять и соответственно как вытекающие последствия у участников тоже возникают вопросы на эту тему. Можно ли поставить э, товары, которые указаны с учетом вот этого ограничения по одной позиции и с учетом требования заказчика э, по начальной максимальной цене до 1 миллиона рублей. Здесь мы тоже проверяем в этой части заказчика, ввиду того, что сама буквально позавчера встретила такую процедуру, по которой товары были включены в закупку разные, но при этом заказчик вот эти вот нормы не соблюдал. Были соблюдены нормы с учетом требований не превышения закупки по одной позиции до 100 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей по суммарной стоимости, по начальной максимальной цене контракта. Но при этом в рамках самих позиций были нарушения. Те товары, которые включены в постановление, те товары, которые не включены в перечень постановления. Вот здесь в этом плане тоже бывают подводные камни. Так, хочу с вами перейти... Примером, Потому что у нас с вами уже время остается не так много. Сейчас найду слайд с примерами. Вот здесь вы посмотрите, какие документы стандартно требуются при применении тех или иных постановлений правительства. Отдельно мы сейчас с вами возьмем пример.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 По мнению заявителя, заказчик неправомерно признал соответствующим положением законодательства и документации об электронном аукционе вторую часть заявки победителя процедуры. То есть был участник, который не выиграл закупку, был победитель. По мнению участника, победителем данный поставщик стал неправомерно, потому что заказчик должен был эту заявку отклонить, заявку победителя по второй части. Изучив материалы дела, УФАС установила, что победитель закупки не предоставил документы, которые предусмотрены постановлением номер 616, а именно, вот здесь тоже такой интересный момент, выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров или информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций условий на территории Российской Федерации. То есть фактически Здесь не был представлен обязательный документ в виде выписки, причем на практике есть и другие ситуации, когда иные документы по товару были приложены во вторую часть заявки, был приложен сертификат, сертификат СТ-1 на продукцию, но не была приложена выписка. И антимонопольный орган в конкретной ситуации приходит к выводу, Следующему выводу, что заказчик неправомерно признал вторую часть заявки победителя аукциона, соответствующий требованиям законодательства, поскольку положение э, постановления правительства и нормы закупочной документации противоречат нормам, предусмотренным постановлением правительства номер 616. Ну, точнее, уже запуталась к концу вебинара. Условия документации противоречат постановлению 616. По 616-му постановлению, в качестве обязательных документов, в составе заявки участника, мы найдем выписку из реестра промышленной продукции. Участник эту выписку не предоставил, заявка должна быть отклонена. И такие случаи они распространены в том числе на ситуации, отклонение заявки, необходимость отклонения заявки, когда участник закупки прикладывает в состав заявки, иные обязательные документы, но не прикладывает выписку. Казалось бы, вот такой технический момент, выписка не приложена, заявка отклонена. Но справедливости ради отмечу, что я и встречала случаи, когда выписка не была приложена в состав документации, и тем не менее заявка была допущена. И, соответственно, ФАС был на стороне участника, точнее, на стороне, здесь наоборот, на стороне заказчика, что да, выписка не была приложена, но участник в своей заявки подтвердил, что его товар, который он предлагает к поставке находится в реестре, есть иные документы. Но все же, если мы исходим, исходим из требований постановления правительства, в постановлении указано именно выписка, поэтому я рекомендую не отступать от этих требований. Подскажите по поводу производства товара, когда... Товар производится в Китае, бренд российский. Как считается товар, такой товар российским или импортным? Оценивается совокупное количество баллов в части именно производства товара. Вообще, как происходит оценка производства товара? Происходит товар, производится товар на территории Российской Федерации или на территории нового государства? Для того, чтобы получить вот эту выписку, для, точнее, для того, чтобы включить товар в реестр государственной информационной системы промышленности предусмотрен ряд определенных последовательных действий. В том числе представители торгово-промышленной палаты выезжают на предприятие к производителю и оценивают, соответственно, само производство, то есть дают свое заключение, что производство на территории Российской Федерации. Как быть в этом случае, когда бренд российский, а производится он в Китае, я так полагаю, что подтвердить производство на территории РФ не получится, потому что товар производится в Китае, поэтому такой товар не может быть признан российским товаром в случае, опять же, вот здесь тоже такой интересный момент, если речь идет про э, применение норм 617-го постановления, 617-го, 616 -го постановления. А вот если... Речь идет про те ситуации, когда мы всего лишь декларируем, как, например, в соответствии с приказом номер 100, приказом Минфин России, когда нам нужно достаточно продекларировать в составе своей заявки страну происхождения товара, то в этой ситуации мы можем продекларировать, и если мы впоследствии докажем, что это товар российский при поставке товара, то, соответственно, мы можем поставить такой товар. Но буквально тоже вчера я разговаривала с поставщиком, причем не были установлены нормы национального режима по закупке, но тем не менее заказчик отказался принимать продукцию ввиду того, что э, в заявке было указано, что товар этот российский, э, который предлагается к поставке, когда привез товар участник, товар оказался китайским, и заказчик э, не, не принял такой товар. И он, по сути, оказался прав, потому что заявки заявке заявлено одно, а в итоге участник поставил другое. Так. Так, если мы как поставщик не производили, предоставили выписку, Другой организации, мы обязаны купить товар только у этого производителя, или это вообще не интересует никого. Главное, если пообещал РФ, то поставить РФ. При поставке товара, в случае, если применяется 616, 617 постановление, помимо факта производства на территории Российской Федерации, проверяется и информация. В части того, какой именно товар вы поставляете, указанного производителя или вы другой товар поставляете. Но в случае, если вы, например, поставляете меняете товар с России на Россию или с России на Евразийский экономический союз, на другую, на другую страну, то в этом случае потребуется заключение дополнительного соглашения. Замена на иностранный товар не предусмотрена. Но здесь все-таки я рекомендую, исходя уже из практики, поставлять тот товар по возможности, который вы указали в заявке, чтобы избежать дополнительных проблем, чтобы не заключать доп. соглашения. И опять же здесь, так как все-таки нормы эти новые, сырые, у заказчика тоже возникает вопрос, и заказчик иногда не знает, как действовать. Потому что вот таких вот проволочек не было, лучше... Поставлять то, что вы указали. Так, дальше. Хочу еще пример взять. 617 постановление. Мы с вами о нем уже говорили. И хочу я взять пример по 617 постановлению. В УФАС обратился поставщик с жалобой на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку парниковой пленки.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 правительства 617 не предусмотрен документ, предоставляемый участникам закупки в составе заявки в целях подтверждения соблюдения ограничения в отношении продукции, произведенной на территории государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, потому что механизм третьей лишней следует применять на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции, в отношении продукции, произведенной на территории э Российской Федерации, а также на основании декларирования в отношении продукции, которая произведена на территории ЕАЭС. На участие в аукционе была подана только одна заявка, то есть уже априори механизм, который задуман был изначально по этой закупке с учетом применения 617-го постановления, Третий лишний. Он применяться не может. На аукционе была подана только одна заявка. Для отклонения заявки по основаниям, указанным в протоколе рассмотрения единственной заявки, по правилу третий лишний, необходимо наличие не менее двух заявок, соответствующих 617-му постановлению. Антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчику необходимо было не признать заявку поставщика, не соответствующей требованиям документации в электронном аукционе по причине отсутствия в ней сведения нахождения отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции, а рассмотреть ее как заявку с товаром иностранного производства. То есть здесь уже иные механизмы применяются. Приказ Минфин России. В своем решении комиссия УФАС поддержала доводы заявителя. Опять же смотрим внимательно на результаты рассмотрения заявок. Кого допустили, кого признали соответствующим требованиям, кого напротив отклонили. И оцениваем по возможности правомерность отклонения. Если считаете, что неправомерно отклонили заявку, а должен был применяться другой механизм национального режима, то в этом случае обязательно обжалуем действия заказчика. Так, уважаемые участники, хочу также рассказать вам про наш сервис. У нас есть сервис, вот, кстати, так выглядит реестр промышленной продукции, так выглядит выписка из реестра промышленной продукции. На электронной площадке OTC есть сервис по включению продукции в реестр информационной системы промышленности по включению продукции в ГИСП. Также включаем сведения о продукции в реестр радиоэлектронной продукции. Поэтому, если для вас это актуально, вы можете обратиться к нам по указанным номерам телефонов по электронной почте, и мы вас подробно проконсультируем по вашему товару. Расскажем, какие документы будут необходимы, сколько это будет стоить, и, соответственно, какой будет алгоритм действий и какой срок для включения продукции в государственную информационную систему промышленности. Со своей стороны, через административный ресурс мы взаимодействуем с Минпромторг и, соответственно, в кратчайшие сроки получается включить продукцию в реестр ГИСП. Итак, сейчас посмотрю, какие вопросы у нас появились. Так, по поводу одной штуки, закупка одной единицы товара, которая не превышает 100 тысяч рублей, одна единица это одна штука или имеется в виду одна позиция, а, имеется в виду в отношении одной позиции, то есть в отношении одной номенклатуры товара. Уважаемые участники вебинара, если у вас после вебинара появятся какие-то вопросы в отношении данной темы, участия в закупках с применением норм национального режима, я прошу вас также пишите на эту почту с пометкой для Юлии Романовой. Я рассмотрю ваш вопрос и в письменном виде подробно вам отвечу. Мы на сегодня с вами рассмотрели все запланированные вопросы в рамках темы нашего вебинара. Подошло время прощаться. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что материал был для вас полезным. Спасибо, всего доброго, до свидания.